Она да, да, не, они не подольше. Может, а, это, это? монахи. А, монахи Шаулини. Они вернулись. Они вернулись. Они вернулись. Они Они вернулись. Они Фермина торпица. Валя на пять ребят, это трек «Имортал». Новые. Скорее <связывается> всего, можно больше <связывается> расскажем А не он делает. Все, подарили на это скорее всего вот почему так вот так вот блять, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Брутальное это не интересно, это? Я, то я, я, я, всему я, я, я, я так а вот это шоу у это шоу. Чуваки, это шоу. Шукал, это